Получить кредит онлайн просто и удобно. Вы заполняете заявку на сайте МФО и после непродолжительной процедуры одобрения займа получаете деньги на свою пластиковую карту. Однако далеко не все карты для этого подходят. За разъяснениями мы обратились к эксперту. Существует несколько особенностей использования карт в онлайн-кредитовании. Так, оформить кредит нашей компании можно только на личную банковскую карту, которая обслуживается платежной системой Visa или MasterCard. Согласно постановлению Управления Национального банка Украины от 18 августа 2014 года внесение изменений в инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национально-иностранных валютах, счета, предназначенные для зачисления зарплат и социальных выплат, в том числе пенсий, пособий, стипендий, нельзя использовать в других целях. То есть на зарплатную или социальную карту нельзя перечислять кредитные средства. Для этой цели можно открыть и привязать данной карте отдельный счет. Однако погасить кредит можно с помощью любой карты. Кроме того, существуют ограничения по картам в проведении онлайн-платежей, которые актуальны и в интернет-кредитовании. Действительно, есть ограничения. Так, карты Visa Classic и MasterCard Standard могут использоваться как для платежей с помощью терминалов, так и для операций онлайн. Однако многие банки блокируют возможность применения таких карт в интернете. Узнать, есть ли ограничения и возможно ли их снять, вы можете обратившись в свой банк. По тому же принципу работают карты класса Gold и Platinum, но поскольку такие карты часто обладают значительным кредитным лимитом, вероятность, что по ним есть ограничения по сумме на использовании в интернете, еще выше. Самым удобным для онлайн-расчетов являются карты класса E-Card у системы Visa и Virtual у MasterCard. Они были созданы специально для использования в интернете. В то же время нельзя использовать для оформления онлайн-кредита карты Visa Electron и MasterCard Maestro. Это инструменты для проведения операций через банкоматы и терминалы. Такие карты чаще всего используются для зарплатных проектов. Многие пользователи интересуются, для чего нужно вводить CVV-код, оформляя кредит онлайн, и насколько это безопасно. Для начала напомню. Что такое CVV-код? Известный больше как CVV2-код для карт системы Visa или CVC2-код для MasterCard. Это трех- или четырехзначный секретный код, который используется для проведения платежей в интернете. Если человек хочет приобрести онлайн-товар или услугу, предоставляя CVV-код, он подтверждает, что карта принадлежит ему и находится в его руках. Код расположен на обратной стороне карты, рядом с подписью держателя. Прежде чем перечислять средства на счет заемщика, компания, которая выдает кредиты онлайн, должна верифицировать, то есть проверить карту. Это способ убедиться, что она находится в руках законного держателя. Верификация проводится с помощью CV-кода карты, известного только ее владельцу. А как происходит верификация карты в онлайн МФО? Верификация необходима для того, чтобы исключить возможность использования мошенниками ваших личных данных. Процедура верификации проста. В своей заявке на кредит клиент предоставляет номер карты и ее CV-код. Наша система автоматически блокирует на карте случайную сумму меньше одной гривны, и эту сумму клиент должен сообщить нам. Ее можно узнать в интернет-банкинге из смс от банка, либо обратившись по телефону в службу поддержки банка. Через некоторое время сумма будет разблокирована. Если же в вашей карте подключена услуга 3D Secure, то верификацию производит ваш банк по той же схеме. После проверки CV-код мы не сохраняем, это требование стандарта безопасности платежных карт PCI DSS, которого придерживается наша компания. Итак, соблюдая эти несложные правила, получение кредита станет для вас простым и удобным способом быстро поправить свое финансовое положение. Bye. <laughs>